Итак, всем привет, мои дорогие друзья. <coughs> я думаю, вы с вами я, казаки. Я думаю, вы уже, ну, знаете, да, про кодовые замки. <coughs> Но в этот раз мы снимаем не с дверью, а то же самое, только с, уже с липким поршнем. Набираем наш замок, ну, кодовый, который мы захотели, и Оля открывается дверь. Работает он вроде бы, ну, по легкому. Вот, смотрите, э ставим вот здесь два липких поршня, здесь ну, делаем наш проходик такой, <coughs> потом ну, вот так вот подсоединяем его пылью и вот проводим к нашим, ну вот, например, пусть у меня даже будет хоть вот здесь еще. Все, и он не работает, пока мы его не, вк не включим. Все, мы его включили, все, <coughs> и они открылись. Ну, в общем-то, вот и все. Спасибо за просмотр. С вами был я. Скай закид. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.